Итак, приветствую вас уважаемые раки хочу поздравить вас с наступающими а у кого-то уже с наступившими днями рождения пожелать вам очень много приятных позитивных событий в вашем наступающем году надеюсь что многие ваши ожидания будут оправданы в частности всего того что касается работы финансов и любовных историй а сейчас мы посмотрим более подробно в зависимости от того кто родился в какие дни что ожидает вас то есть какие основные события будут вам присущи в вашем следующем году так 21 22 июня Солнце входит в знак Рака. Летнее солнцестояние. Это первый день астрологического лета. И тут же это солнце формирует трет к Юпитеру. Чем создаст в наступающем году для большинства из вас, может быть, даже для всех, очень радостное, наполненное оптимизмом настроение. Ну, многие из вас будут точно настроены решительно, оптимистично. И вам будет казаться, что вам... Ну, море по колено. И в основном это будет все-таки в большей степени ощущаться для раков, которые рождены до конца июня. Ну, может быть, еще там пару-тройку дней июля заберет. Дальше. С 21 по 30 июня. Для вас этот год будет достаточно стабильным. И это может проявляться, ну, например, в ощущениях, как чувствительность, возврат в Прошлое, эмоциональное какое-то, знаете, постоянное движение назад, анализ, самоанализ, воспоминания, переживания, мечты, фантазии. Здесь Нептун, он, который будет задействован в аспектах, он не дает агрессии, но он дает очень большой, вот, знаете, мечтательность и возврат в прошлое, дает глубокие чувства. Поэтому год очень хорош для любви. Это прекрасное время для того, чтобы что-то исправить, извиниться за прошлые ошибки и возместить ущерб. Часто может быть такое, что к вам могут вернуться люди из прошлого, которых вы когда-то любили. И вы по-новому пересмотрите ваши взаимоотношения с ними. Вам Вселенная в наступающем году даст шанс что-то по-настоящему осмыслить, осознать, поменять себя в чем-то главном. Особенно благоприятными будут для вас путешествия, отношения с иностранцами, работа, связанная с этими темами. Благоприятное получение психологического образования, творческого и, возможен сильный духовный рост рожденных с 21 по 26 июня. Ну, для вас физическая сторона любви приобретет огромное значение. Ваша страстность возрастет. Любовные связи, которые начнутся в наступающем году, могут потерпеть фиаско, поскольку будут построены на очень высоком эмоциональном накале. Но ну, оставят после себя очень приятные воспоминания. Знаете, такая тяга к любви. Также важно учитывать, что у вас в следующем году возрастут амбиции, вопросы первенства и достижения. Год, особенно его вторая половина, с ноября, сам по себе не очень хорош для напора, для активных действий. Но в это время могут вылезти старые вопросы, пересмотр старых заслуг. В идеале, в личной жизни и на работе амбиции нужно отодвинуть. В следующем году очень важно сохранить серьезные и глубокие отношения, которые уже есть. А те, кто родились 21 и 22 июня, то у вас идет особый возврат к старым делам. То есть вы будете крутиться практически постоянно в своих старых вопросах, решении старых вопросов со своими... В своем прежнем окружении, и также для вас есть указание обратить внимание на своих близких, проявить заботу о них. 24 июня произойдет полнолуние в Козероге. Для тех, кто родился 24 июня, и плюс-минус один день, то есть 23, 24, 25, для вас очень важно в этом году не упустить выпавшие возможности, направить свои ресурсы и устремления на достижение поставленных целей. Этот год для вас избавление от страха, от иллюзий. Также это год увеличения своей личной продуктивности. И можно говорить, что с помощью самодисциплины, ответственности и трудолюбия вам удастся вынести из этого года максимум пользы. Убедиться в том, что ваши возможности на самом деле не знают границы. Для тех, кто родился в период с 27 июня по 1 июля. Венера <coughs> во Льве. Год очень яркий в эмоциональном смысле. Очень будет сильный в плане проявления чувств, демонстрации себя, выхода на публику. Все становится более ярким и нарчито показным. Отличное время для курортов и праздников. Удачи в любви и счастливый брак. Для рожденных с 1 по 9 июля. Этот год может быть несколько сложным в плане осуществления тем, связанных с дальними поездками и переездами. Поступающую информацию очень важно тщательно проверять. Год потребует особой осторожности и внимательности. Ко всем предложениям относитесь крайне осторожно. С большой степенью вероятности вокруг вас может оказаться много мягко говоря неверной информации если в этом году для вас у вас возникнет новый роман он будет развиваться достаточно медленно, без особых страстей но имеет шанс перерасти в более длительные и глубокие отношения дружеское окружение в личном плане будет пересмотрено на кого-то из своих друзей вы обратите пристальное внимание возможно даже кто-то и влюбится в своих друзей ну кого-то из своих друзей Могут быть внезапные разрывы, причины которых ну, вам будут непонятны самим. Неожиданные расходы из-за любви и вообще много каких-то импульсивных, неожиданных материальных трат. Будьте осторожны со своими финансами, поскольку у вас еще этот год продолжает испытывать на... Умение заработать и правильно уложить, использовать свои материальные средства. Неблагоприятен год для того, чтобы брать в долг. Будет очень тяжело отдать. Работа техники, оборудование тоже может быть для вас в этом году непредсказуемое, Возможно, частые поломки. Ну, это признак того, что... Ну, наверное, новое нет смысла приобретать, лучше починить, пока то, что есть, особенно если это что-то очень дорогое. Неожиданные расходы из-за любви, необдуманные траты денег, вот это вот одно из главных таких планетарных влияний для вас в вашем наступающем году. Для рожденных период с 10 по 18 июля возрастет личная деловая активность, появляются новые контакты и возможности. Но избыточно импульсивное сочетание с игнорированием чувств и интересов окружающих приведет к тому, что могут быть некоторые неприятные сюрпризы в деловых и личных контактах, а также в общественной деятельности. Также для вас в этом году могут зародиться очень интересные новые романы. Можно сказать, что они буквально будут искать вас повсюду. Они имеют шанс быть длительными, а те отношения, которые уже были в этом году, имеют шанс перерасти в нечто такое более глубокое и серьезное, либо перейти на следующий этап. Год благоприятен для вас, для финансовых вложений. Вам поможет очень сильно интуиция, которая значительно возрастет для того, чтобы порешать свои вопросы как в финансовых делах, так и в личной сфере, в деловой, в творческой и так далее. Особенно этот год благоприятный для тех, кто занят в духовного развития, творческой деятельности и врачебной. Для тех, кто родился в период с 13 по 21 июля. Это уже замыкающий период знака Зодиака Рак. И можно говорить о том, что вам придется столкнуться для многих из вас с вопросами распределения прибыли, налогообложения, кредитов, возвращения долгов, а также, вероятно, наследства или алиментов. Вероятно, взаимодействие с активными, болевыми людьми. И эти отношения окажут на вас значительное влияние. Возможен материальный ущерб, давление со стороны своего партнера, если вы женщина, или же, ну, если вы мужчина, сами можете давить на своего партнера. Также это будет несколько сложный период для мужчин, и можно... Желательно, чтобы вы постарались обуздать свою собственную импульсивность и властность. В таком случае год принесет вам возможность конструктивного изменения личных отношений и собственного роста. Ну, А сейчас мы посмотрим более подробно по каждому периоду, по каждому месяцу общие тенденции влияния следующего года. Итак, продолжаем смотреть, что ожидает представитель знака зодиака Рак по каждому периоду, при ну, основные ваши тенденции, что будет происходить в вашей жизни каждого месяца. Смотрим, чем вы выступаете. Вообще, само по себе начало летнего солнцестояния ⁇ это множество позитивных аспектов, кроме одного. Значит, оппозиция от... Урана к Луне создаст, и квадрат к Сатурну создаст, знаете, такую напряженную эмоциональную ситуацию. Но она может быть очень кратковременной, и для вас она может касаться, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть, это вопросы любви, любви, денег, чужих денег. И, возможно, еще здесь как-то дружеское окружение может вмешаться в течение развития событий. Хорошо, давайте смотреть дальше. Что здесь у нас еще? Венера в очень шикарном аспекте к Нептуну, что говорит о вашей такой прекрасной эмоциональной наполненности, о таком глубоком о настроенности на тонкие ритмы о способности желания к любви, любить, творить, сочувствием добродетель. Вот это ваши основные качества. Из отрицательных моментов здесь оппозиция от Марса к Сатурну, причем она сходящаяся. И это указывает на то, что... Где-то к концу месяца вы можете почувствовать некоторое сильное такое, знаете, упрямство, нетерпимость к чему-либо, а возможно еще и неприятные события с вашими близкими мужчинами, знаете, некоторое охлаждение, холод. Так, смотрим. Венера в конце, с 27 июня, заходит в ваш дом денег, и вы станете очень активны в плане зарабатывания. То есть до 22 практически июля вы будете очень активны в своей финансовой сфере. Это благоприятный период для того, чтобы хорошо заработать. Будете очень амбициозны, решительны. Также в конце июля здесь будет такой интересный аспект. Он будет в основном актуален для тех, кто родился в конце Зодиака. В конце знака, в последнюю неделю, здесь видите оппозиция от Солнца к Плутону. Возможно, у вас будут... Какие-то очень тяжелые, могут возникнуть тяжелые обязательства, обстоятельства, столкновения с вышестоящими органами. Ну, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, это тема партнерства. Может быть, разрывы возможны. Но здесь какие-то очень сложные темы по Плутону. Плутон всегда что-то забирает. Может быть, с кем-то расстанетесь. Далее... После 20 чисел и до конца августа, до 15 приблизительно, будет актуальна тема, да, до 15 будет актуальна тема коротких поездок, путешествий. Здесь у вас очень много личных планет. Я могу сказать, что это благоприятный период для того, чтобы работать, взаимодействовать с другими людьми. Подписывать контракты у вас будет очень четко точно получаться. Ну, то есть до середины августа это не время для отдыха, желательно его посвятить работе. А вот уже после 15 числа, когда Венера переместится в ваш 4 символический дом семьи, до 13. Сентября, ну даже меньше, то до 12 плюс-минус пару дней. Это будет благоприятный период для того, чтобы провести время со своими родными, близкими, уделите внимание, съездить куда-то, может быть даже заняться ремонтом, приобрести какие-то очень ну, важная технику, то, что вы себе планировали ну соответственно это и благоприятный период для встречи со всей своей родней для организации домашних торжеств праздников с 11 сентября и до конца сентября не очень хороший период для любовных историй здесь венера будет с сатурном некий холодок возможно материальные траты у дело в том что с 12 сентября венера перейдет в ваш дом детей и любви поэтому в этой области именно в этом месяце до конца сентября точно у вас возможны какие-то разочарования а может быть он будет просто не до этого Поскольку я вижу, что у вас идет возврат к старым вопросам, связанным с домом, с семьей. Что-то вам нужно будет делать для своих родных близких. И очень много активности и внимания будет сосредоточено именно на них. А любовь немножечко отодвинется на второй план. Что-то, может быть, последняя декада... Октября только лишь как-то благоприятно может быть, ну, пусть не 10. А с 8 октября Венера перемещается у вас в зону работы. У вас будет максимально активно две сферы: сфера дома семьи и работы, то есть такое впечатление, что все, что вы будете зарабатывать, вы будете вкладывать в свою семью. Октябрь очень благоприятный месяц для работы, для тех, кто захочет что-то поменять, может быть, что-то начать реализовать какие-то свои рабочие проекты, то это октябрь, в ноябре ноябрь у вас будет ознаменован темой партнерства. Благоприятный период для того, чтобы организовывать встречи, знакомиться, подписывать соглашения. Здесь также благоприятная ситуация и для любовных историй. Но только лишь после 14-15 ноября, когда будет больше положительных аспектов складываться для вас. Возможно, во второй половине ноября приятные знакомства, встречи. Приятные события, праздники, радость, любовь, все то, что может вас порадовать. Ну, соответственно, и дети в том числе. В декабре Венера соединится с Плутоном в вашем доме партнерства, и это говорит о том, что к вам может принести очень, к вам может прийти очень интересный партнер, который имеет за, за плечами солидную сумму денег. Может быть, это просто значимый человек, социально активный, человек, который знает цену финансов который умеет их зарабатывать, умеет их вкладывать. Ну и вообще, возможно, пришествие в вашу жизнь такой сильной роковой любви. Очень страстной. И, скажем так, что то, что у вас возникнет в декабре, то оно имеет шанс ну, быть всерьез и надолго. Пусть там может не хватать немножко каких-то романтических веществ, романтических... Чувств. Но тем не менее стабильность материальная, она будет вас преследовать в взаимоотношениях с этим человеком всегда. Ну, для тех, кто занят работой, бизнесом, то, конечно, для вас декабрь ⁇ это очень благоприятный месяц для создания любых партнерских отношений в, в совместном бизнесе. Они будут для вас выгодны. И вообще декабрь может принести вам не только очень такого обеспеченного, хорошего партнера, но и вы сами можете ну, как-то, во-первых, притянуть свою жизнь таких партнеров, ну и здорово улучшить свою финансовую ситуацию при помощи этого человека. Я бы сказала так, что в декабре лучше быть с кем-то в паре. Для вас это будет выгоднее. Так, Венера. Ну, на самом деле конец декабря и январь, до тех пор, пока, по-моему, тут до конца января, практически до 29-го, Венера будет ретроградная. Здесь идет возврат к старым любовным отношениям, каким-то старым финансовым вопросам, которые нужно будет порешать. Лучше до конца января не делать никаких крупных финансовых вложений. Вы просто ожидаете свои денежки, ожидаете возврата. И ничем не рискуете Январь будет несколько таким это, заторможенным месяцем в плане финансовых, любовных взаимоотношений. А вот в феврале уже пойдет оживление. Во-первых, здесь у вас будет множество планет находиться как и в зоне партнерства, так и в зоне чужих денег, чужих ресурсов. Я бы сказала, что это благоприятный очень месяц для того, чтобы осуществлять ну, какую-либо свою серьезную финансовую деятельность стремиться к карьерному росту. Возможен резкий скачок в карьерном росте для тех, кому это интересно. Также это период резкого социального увеличения социального статуса. И это действительно может быть очень резко, очень серьезно. Затем, то есть используйте свои возможности по максимуму. Затем, к концу февраля, Основное вот, сочетание, кстати, тоже конец февраля будет очень благоприятным. Может повториться ситуация, которая была у вас в начале декабря, в первой половине. Можно даже рискнуть, если захотите. И удача. Ну, может, риск может быть оправдан. С марта тут интересная верница планет. Марс в сочетании с Венерой, вот они переходят в ваш дом чужих денег, ресурсов, секса, и я могу сказать, что наконец-то вы расслабитесь, захочется порадоваться жизни. Отпустить немножко себя. И вообще, этот месяц март благоприятен для того, чтобы ну, получить, наверное, какие-то деньги, или в долг, или рассчитаться с долгами. Ну и вообще как-то порадоваться. Для тех, кто хочет, хотел бы подписать очень важное партнерство, где Важное использование других ресурсов, то вот этот месяц тоже благоприятен. Ну, для кого-то это просто будут легкие, необременительные развлечения в жизни. Кстати, здесь, возможно, со второй половины марта будет ситуация неожиданных сексуальных знакомств. Так, Сейчас я считаю 8, 9, 10, 11 среди дружеского окружения. То есть, такие легкие сексуальные приключения. Но они вряд ли будут длительные. Возможно, кого-то вспомните, кого давно забыли или вас кто-то вспомнит. В любви немножечко, знаете, с одной стороны вы будете харизматичны и привлекательны, а с другой стороны вот как-то холодно настроены. Не будет глубины чувств, будет желание чего-то очень легкого. По глубине только лишь с апреля месяца, здесь приблизительно вот с 5-6, когда Венера уже перейдет в ваш девятый дом, здесь вы уже будете больше настроены на духовность, на духовную волну, на творческую реализацию, на любовь, на желание как-то что-то в своей жизни, к чему-то привести свои отношения, к чему-то более глубокому, к объединению, к чувствам глуб... глубине, к эмоциям глубоким. Для тех, кто занят творческой деятельностью, то для вас это вообще наступает шикарный период. Ну, можно сказать так, что вы будете в апреле одухотворены и нежны, склонны к сочувствию, глубокому самопониманию. Благоприятный месяц для брачных ситуаций, особенно конец, вторая, конец апреля. Кто хотел жениться и выйти замуж, это вот шикарное время. И даже может быть еще начало мая, то есть первое-второе, там кто не боится. Я не знаю, как там праздники, но по планетарным сочетаниям, видите, тут множество зеленых аспектов, и они все идут тут очень шикарных планет, поэтому, которые находятся в своих знаках, что говорит о том, что браки заключенные в этот период, они могут быть очень такими глубокими духовными основанные на любви, чувствах, эмоциях. То есть главная их основа будет это духовность, а не материальность. Ну, кому что можно. Май месяц. Здесь у вас. Да, кстати, сам по себе еще и апрель благоприятен для путешествий, для дальних поездок, для получения высшего образования. в Мая здесь ситуация, когда лучше будет заняться карьерой, карьерными осуществлением, осуществлять какие-то свои карьерные амбиции, планы. Здесь у вас будет очень-очень повышенная активность. И интересно, что, знаете, много будет вам даваться достаточно легко, просто, судя по множеству зеленых аспектов. Как-то, знаете, на легкой волне вы будете идти. А в июне Накануне ваших дней рождения здесь Венера пойдет на соединение с Ураном, что может принести многим из вас неожиданные встречи, знакомства, которые могут привести вас к брачным ситуациям, либо уже накануне ваших дней рождения, либо уже в следующем году. Да, вот где-то с 13 по 16 июня 2022 года шикарный период для того, чтобы неожиданно познакомиться. Причем, как неожиданно здесь, видите, северный узел в соединении с Венерой говорит о том, что любовь, которая придет в июне, она будет кармической, а значит, она будет ну, с такими серьезными последствиями. Так что я думаю, что для тех, кто планировал или хотел бы выйти замуж или жениться в наступающем году, шанс конечно будет, но если вдруг что-то не сложится, то 2022 год он точно для вас в этом плане сойдется. Ну что ж. Надеюсь, что мой прогноз был для вас, будет для вас полезным, интересным. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, поддерживаете меня, мой канал. И до встречи в следующих прогнозах.